Друзья, вчера создал обзор о прохождении тестнета оплачиваемого, где раздают от 10 до 100 долларов. Кому интересно, смотрите дальше. Все ссылки необходимы будут у меня в Telegram канале. Ссылка на телеграм в описании под видео. Нам необходимо скачать расширение, потом установить его в браузер, скачать Aptos Mask, вот такое вот приложение, Кошелек очень похож на MetaMask. Зарегистрировать аккаунт и потом протестировать его. После этого видео, к сожалению, я забыл добавить. Необходимо заполнить форму. В форме вас попросят добавить отзыв. Что вам понравилось в этом кошельке. Я написал там коротко. Интерфейс радует. Все работает быстро, доступно и так далее. Второй отзыв. Они попросят добавить насчет дополнений к функционалу данного кошелька. Тут я тоже особо острить не стал и написал. Меня все устраивает. Ничего там лишнего нет. И перебарщивать как бы не нужно. И в самом конце нужно указать адрес кошелька BSC BIP20. Я так понял, что кошелек MetaMask тот, который мы используем для прохождения аэродропов. Я думаю, вряд ли им нужен адрес кошелька вот этого Aptos Mask, который мы только тестируем. Поэтому я указал MetaMask. И на этом тестирование заканчивается. Кому интересно, смотрите дальше. Переходим по ссылке. Все у меня в Telegram канале, ссылка на Telegram в описании под видео. Переходим на первый сайт, здесь выбираем архив для браузера, какой у вас стоит Chrome, Bravo, Firefox, Opera, у меня Яндекс браузер, поэтому Chrome. После этого разархивируем, получаем папку с файлами Идем по второй ссылке. В расширение нашего браузера попадаем. Здесь, в этом углу, включаем режим разработчика. Нажимаем загрузить распакованное расширение. Находим нашу папку из архива. Выбираем ее. Потом жмем выбор папки. У нас появляется здесь плюс автоматически установится значок и откроется страница нашего кошелька как видите один в один с метамаском теперь нам необходимо создать аккаунт кошелька для этого указываем два раза пароль потом копируем секретную фразу парольную фразу жмем кнопку далее дальше нас просят ввести по порядку слова из парольной фразы после введения попадаем в личный кабинет здесь жмем на три точки реквизиты счета и через пароль получаем закрытый ключ то есть привод кей сохраните для дальнейших авторизаций теперь нам нужно нажать сюда regress token и мы получим 20 тысяч монет тестового эфира переходим на последнюю ссылку это у нас обменник Лигуид swap Жмем кнопку. Request BTC. Получаем биткоин. И USDT. Получаем USDT. Один для вас оставил. Чтобы показать. Сэнд транзакцион. Здесь нужно добавить газ. Изменить. Сюда. Добавляем двойку. Сохранить. Готово. Жмем подтвердить. Сейчас появится тут и тут информация о завершении транзакции. Готово. После того как мы получили эфириум, здесь он, Аптос, USDT и биткоин, обмениваем их между друг другом. свап каждый раз нужно менять газ не сохраняется готово поменяли в этой паре развернули в обратную сторону поменяли вот эти совершили обмен обратный И завершили все это USDT. Погоняли монетки. И на этом все. Теперь подписываемся на их социальные сети. Все ссылки в телеграм канале. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.